Йоу собаки, я Наруто, анунаки. Это инопланетяне, так они уж называются. Есть неопровержимое доказательство их существования. В частности, тикток. То есть как бы люди придумывают пластины, которые отправляют в космос, для того, чтобы инопланетяне узнали что-то о человечестве. А инопланетяне, вот почему они более разумная цивилизация. Они выбрали понятный и доступный для человечества ресурс. Тикток. Это дикий снюсоед арабской породы. И залили свою информацию туда. Тут, как поговаривают, много кринжа. Есть в чем разобраться. Меня зовут Рома Гений. Сейчас будет гениально. Погнали. Итак, начало. Хорошее название гласит следующее. Послание с космического корабля. Анунаков. Жанна отвечает на вопросы землян. Почему я не удивлен, что человека с другой планеты зовут Жанна? Вы представляете, насколько это Стердеское имя, что даже на борту инопланетных кораблей так зовут Стердес. Добро пожаловать на борт авиакомпании Lesbian Airlines Я ее проводницы Жанна Анунак. Видео на ТикТоке, особенно с космического корабля, а также музыкальный трек Анунаки Саунд вызвали большой... Музыкальный трек! Я не могу понять, но неужели люди верят в существование инопланетян, которые написали музыкальный трек и залили видео с космического корабля? Бам, бам, бабу, бабу. Я, ну, надеюсь, что один из аргументов, почему это возможно, это то, что Илон Маск провел вай-фай в интернете. И инопланетяне такие, наконец-то, ТикТок и будем снимать, У -у Хорошо, давайте сначала. об анунаках. Я вам сразу могу ее сообщить, ребята. Я думаю, что инопланетяне не загружали бы музыкальный трек в ТикТок. Анунаки, в чо? Пришло время вернуть правду людям, что я отобрал. Геббельс. Уровень кислорода в норме. Это что происходит Это с, с интернет-соединением, что а, нас глушат? А ну нахи, сука! Ух, блин! Третья планета от Солнца. Уровень кислорода в норме. Последние 6 тысяч лет на планете доминирует потребительский формат общества. Продолжаю анализ. Тревога. Тревога. Тревога. Можно было это еще более монотонным голосом озвучить. Wake up, wake up, wake up, wake up. Тебе так тревожно, чувак. Ты там как? Держишься? Мне кажется, такое видео должна была озвучивать Даша Корейка. Тревога, тревога. Рука в Сафара приближается к ближней точке галактических взаимодействий. Ну наконец-то, блин. Сейчас маме позвоню и говорю, мам, как вообще на последнее событие реагируешь? Мама говорит, ты по поводу чего? В смысле? Рука в Сафара? приближается к ближней точке галактических взаимодействий. Что не слышала, у нас в Одессе еще об этом не говорят. У нас на привозе еще до сих пор это не обсуждают или что? Я думаю, что у нас на привозе уже мясо анунака по дешевке можно достать. Ожидаемые катаклизмы катастрофические. Катастрофические. Компьютер, проведи расчет вероятности выживания цивилизации. Я хочу, чтобы это видео никогда не заканчивалось. Анализирую сценарий развития, характерный для человеческих рас. Анализирую сценарий развития... Характерный для человеческих рас? В смысле, блять, характерный каких рас? Это как мультик какой-то для детей, знаете, когда там накидают каких-то умных слов, и ты такой, о, я даже не собираюсь об этом думать. Звучит вот... При нынешнем потребительском формате общества вероятность выживания цивилизации стремится к нулю. <places> стремится к нулю. Стремится, сука, к нулю. Ну что, нунаки! Настало время вернуть людям правду. Включаю интерфейс, интернет-соединение. Начинаю анализ. Ээ, знаете, как называются люди, которые не верят в нунаков? Да нунахи. Существует ли шанс сохранения цивилизации? Шанс пока еще существует. Вероятность продления жизни человечества есть лишь в случае <с imfantique> изменения формата общества с потребительского на созидательного. Я, э, у меня я только начал смотреть это видео, у меня ощущение, что, знаете, я пришел в гости к родственникам и там какой-то подвыпивший дед или просто дядька, который постоянно сидит в интернете, он такой, ну значит ромчик и начинает такое плести и ты такой. Какая анунакам вообще в страху разница? Вступило ли человечество уже в контакт с инопланетным разумом? Контакт происходит. Контакт происходит. <смех> контакт происходит. Слушайте, ну контакт происходит минимум в Фортнайте, давайте будем честны. Сейчас как раз вот там сезон про анунаков. Я, если честно, херячу их каждый день. Так что, ребят, можете спать спокойно. Человечество имеет право знать правду. Человечество имеет право, кроме женщин, людей с отличающимся цветом куб Осуждай. Тема «Правда об анунаках». Наша прямая трансляция идет одновременно на 26 языков на тысячах онлайн-платформ. На тысячах онлайн-платформ. Например, каких? Ладно, ну так, ну буквально до десятку хотя бы. Ну ладно, давайте я попробую. YouTube, Twitch, э, Skype, <связать> Zoom, что, что еще? Rutube, RedTube, окей, okay. все порно-сайты. А, ну да, может до тысячи дойти. Сегодня мы узнаем об анунаках и их миссии здесь. <связать> ну я не верю в это. <связать> Тут куча взрослых людей сидит с серьезным лицом. Это еще сильнее, чем Даша. Корейка. Это же люди, которые зашли дальше, чем знаки зодиака. Оу, oh, шит. Я просто. Я не могу даже начать. Знаете? Это как секс с Белой Ходи. Ты такой. Подожди, я хочу почувствовать этот момент, хорошо? Ни для кого не секрет, что есть миллионы разных планет, на которых тоже есть жизнь. Ни для кого не секрет, серьезно? Например, для меня, что я уже не учитываюсь в вашей статистике. То есть вы посчитали анунаков от человека, не посчитали. Ребята, у меня есть паспорт, свидетельство о рождении, регистрация, недвижимость, PlayStation 5. Я вспомнил название видео, Жанна отвечает на вопросы землян. Мы видели, читали много вопросов в ТикТоке. Я хочу видеть эти вопросы. А Боба? Анунаки. Скажем, человекоподобная раса Анунаки, да, к примеру. К примеру. Ну, давайте поговорим о человека подобных рас. Ну, к примеру, Анунаки. Да, это как будто вот, вот сотни миллионов планет, на которых, как мы все знаем, возможна жизнь. Какую выбрать? Ну, чисто к примеру. Ладно, Анунаки. Вместе с просьбой Марану спрашивали, а много ли вас здесь, на планете Земля? Да, больше, чем вам хотелось бы, но гораздо меньше, чем вы надеетесь. Так, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп, слушай, ну это была реально инопланетная формулировка, я хочу еще раз Больше, чем вам хотелось бы, но гораздо меньше, чем вы надеетесь Спрашиваю, значит, я у своей новой девушки, сколько у нее было половых партнеров до меня Больше, чем тебе хотелось бы но гораздо меньше, чем ты надеешься. Что? Я не понимаю. Больше, чем хотелось бы. Окей, я хочу, чтобы было 5. Давайте так. Хочу, чтобы было 5. Вот почему-то вот мне хочется, чтобы было 5. Так вот у меня чудинка. Больше, чем вам хотелось бы. То есть, например, 6. Но гораздо меньше, чем вы надеетесь. А надеюсь... Ты, сама поняла, что сказала! Аперсианцы тоже обладают огромными разами, поэтому это уже выходит, скажем, за пределы нашего понимания их интеллектуальных возможностей. <свят> Твои интеллектуальные возможности выходят за рамки моего понимания, чувак! Ну, те же аперсианцы. Ну, я прошу прощения за банальность своих аргументов, но те же апперсианцы. <свят> <свят> <свят> То есть они как бы говорят об анунаках как о чем-то... Ну, типа новым, но при этом всем давно понятно. Вот, например, только что он так невзначай упомянул расу, которая, типа, тоже существует. Я думал здесь видос, типа, вау, существует другая форма жизни кроме людей. Но нет! Для них очевидно существование куча рас, И просто ну очередная из них это Анунай. Я, когда это смотрю, я просто надеюсь в то, что он сам в это не верит, и он гениальный актер. Вот те же эпиксианцы, это разумные, но это звери. Как и бывшие. Прикинь, прикинь, если там к середине видео он начнет упоминать каких-то очевидно выдуманных, выдуманной расы. Ну, например, Бакуганы, да? Миллиарды световых лет, лет летит высшая раса на Землю для того, чтобы добыть здесь золото. Вам не смешно? Смешно, чувак. Смешно. Ну, не больше, чем все остальное, что ты сказал до этого. Что для человека самое ценное? В жизни, конечно, время. Сюда до слишком далеко, она в обтягивающем ладостном костюме на фоне иллюминатора. Возможен ли с анунаками секс? <звы> Не моргайте, мы живем в такие захватывающие времена, что шесть человек могут на полном умнике по скайпу обсуждать а ну на -ка. у нас у человечества еще есть шанс объединиться и построить созидательное общество иначе как вы думаете стали бы они тратить на нас свое время это, это, это так бестолково все в этом нет тупо логики нет логики это подмена понятий да аристотель бы взял да, да, да, автомат томпсона свой любимый ну никакого томпсона давайте будем называть вещи своими на автомат аристотеля и давай так. Как подмену понятий на подмене понятий? Что вообще означает фраза? У нас появился шанс объединиться с анунаками для построения созидательного общества, иначе зачем они тратили бы на нас свое время? Тут одно из другого не следует. Эти два утверждения вообще никак не связаны между собой. Ну, второе, конечно, не утверждение. Тут и я проебался. Сенсационная информация, которую мы сегодня получаем, исходит из аккаунта на ТикТок. Миллионы людей по всему миру на разных языках ежедневно оставляют комментарии и задают вопросы, на которые Жанна Анунак постепенно отвечает. Жанна Анунак... Мама, мне понравилась девочка, ее зовут Жанна Анумак. Что ты не знаешь? Пока ничего. Все, что я спросил, это комментарий в ТикТоке, который гласит Абобус. Вы можете узнать Жанну по тому, как она моргает. Вы можете узнать Жанну по таким фильмам, как. <музыка> не, если серьезно, если вот она такая развитая, да, басачки. Почему она приняла облик женщины? Она же, ну, реально, ладно, женщины Женщины великолепны Они единственное, благодаря чему я верю в сверхъестественные силы Но она красится Ей рожать Нельзя сидеть на холодном Алкоголизм не лечится В конце концов, ей придется встречаться с мужиками В смысле, не обязательно Она делится фактами и информацией об анунаках И по чьей-то просьбе в комментариях даже показала свой корабль Я, кстати, тоже Вот он у -у -у. Здравствуйте, я Тануна. <свист> Учетная запись Айлен Сол 28 ведется помощником, которого курирует Жанна. Помощник. Кто? Помощник отвечает на вопросы, которые основаны на прямом общении с Жанной. <свист> <свист> это финиш. Вопрос. Анунаки это родители человечества. Они создают людей? Нет б... зверей. Нет, ну, во-первых. Тебя создали мама и папа, братан. Даже не айс, не капуста, не анунаки. Это для начала. Во-вторых, отвечает человек. Помогают в развитии различных цивилизаций. Смайлик до и смайлик после. Ох уж это анунацкая пунктуация. И далее добавляет. Добрые существа, которые служат Богу. На третий день Бог создал анунатов. Скоро издадут Библию. Короче, когда ты молишься Богу, твой выклик переадресовывается на... А ну на ковид повидать. <с> Кстати, хочу напомнить, что у меня в комментариях происходит шикарная движуха. Я через время после того, как выпускаю каждый свой ролик, выбираю случайным рандомным образом один комментарий и посвящаю фристайл трек его автору. Поэтому чем больше комментариев ты напишешь, тем больше шансов быть воспетым во фристайле. А мы идем дальше на освоение других цивилизаций. Я хочу просто понять, вот допустим, человечество. Как мы знаем, люди появились в 2021 год назад. И за это время мы развивались в музыке. Сначала появилось пение, потом музыкальные инструменты, потом шаманизм, ну, может, там, в другом порядке. Потом появилась церковная музыка, да, в средневековье. Эпоха Возрождения, струнная, бах, моцарт, вивальди, диско. Потом появился рок, ну, все ошибаются. Потом появился хип-хоп, венец творения. И чем дальше хип-хоп развивался, тем проще он звучал от гимна ущемляемой прослойки населения до Бабл Баба в Бабл Джордан Дабл Бабл Ветму Так вот, внимание, вопрос Какая музыка сверхразвитой цивилизации Такая Хочу услышать Видео на ТикТоке, а также музыкальный трек Анунаки Sound вызвали Большой резонанс Анунаки Sound вводим Не, не, вряд ли Мистер Сало Мистер Сало, Анунаки Саунд Нас заинтересовал присланный видеоматериал. И мы приступили к его изучению. Уже после первой проверки программа показала, что видео подлинное. Программа показала, что видео подлинное. Ох уж эти программы, проверяющие подлинность видео. Резкого скачкообразного изменения освещения, резкого изменения иных параметров съемки в исходных видеоматериалах обнаружено не было. Как скучно, они это формулируют все специально, чтобы очень умно звучало что это? Ну малыха, малыха на самом деле похожа на нашу. Реально. Такая Анастасия Заворотнюк немножко. Поэтому Сало. <реклама> Мистер Сало. Живая музыка Анунаков. Вот это интересно. Прот доктор Дрэм. Я не понял. Было вторжение. Я опять все веселье проспал. <реклама> Пишет человек. Ух, класс. Треба пару раз подивитись, чтобы информация засвоилась. <реклама> Три минимум. Давайте вкратце ознакомимся с ТикТоком. Если вам будет интересно, я потом сниму еще один ролик про Анунаки, потому что там очень много материала. Так, погнали. <музыка> <музыка> «Амадела, амадела, амадела, амадела, амадела, ам...» Глобальный кризис это касается каждого. это прям то, что говорили бы инопланетяне, когда при голосу <музыка> это за Порошенко еще бы написали. Это разумное, но это Голосуй за Ладно, ТикТок странный всегда. В принципе, не надо говорить, что это их за анунаков. Жанна, люди спрашивают, в чем смысл жизни для анунаков? А в чем смысл твоей жизни? А я сейчас, кстати, проведу этнографический анализ того, как она разговаривает, и я скажу вам, откуда она на самом деле. Начинаю анализ. Она из Украины. Может ли Жанна поделиться открытиями, которые только еще будут сделаны нашими учеными в ближайшие годы? Конечно могу. Уже поделилась. Она украинка, это слышно, как она разговаривает. Конечно, думаю. Тю -тю -тю -тю -тю -тю. Мягкая буква Ша, мягкая буква Т. Это чисто. Да мало того, что у нее лицо украинское, так она еще говорит, как украинка. Ну же тоже анунак. Что мне за это полагается? Магнитик? Магнитик я хочу магнитик. Не можно магнитик за то, что я анунак? По второму же запросу в гугле мы выяснили, что это Жанна Хвещук из Киева, также внесенная в базу миротворец, то есть как бы службе безопасности Украины следует обратить на нее внимание. Я хочу подготовиться к дебатам с этими людьми, где я их убеждаю в том, что я тоже анунак. Предоставляем вот такой вот Ерунду, тоже видео Естественно, мне любезно сотрудники НАСА Предоставят шумы с дальнего и ближнего космоса Сравнять его с моим новым треком Баблгам там, У меня в самом треке Баблгам голос чисто инопланетянский Я анунак в пятом поколении, ребята Я хочу вызвать их на дебаты Где я буду убеждать их в том, что я анунак До тех пор, пока они не скажут Что это невозможно Хотя бы потому, что анунаков не существует. Я думаю, на этом можно заканчивать, ребят. Обязательно напоминаю вам, что нужно поставить лайк, Этому видео прямо сейчас. Подписаться на этот канал, чтобы не пропустить подобных и бесподобных видео на этом канале. Обязательно поставьте колокольчик, потому что иногда моим подписчикам не показываются мои видосы. И это ужасно. Я очень страдаю из-за этого. Может быть, если вы хотите вторую часть про анунаков, говорите. Звоните маме, ну там спросите, как у нее делишки, как она вообще относится к тому, что к тому, что развитие нашей цивилизации стремится к нулю. Короче, на всех целую. До скорых встреч. Пока!